Все-таки на приветствие буду снимать все. Привет, друзья! Приехали мы в деревню под названием Репец. Репец. Так я не знаю, так и не выучил, как ее правильно называют, но с нас есть, называют ее репец, и есть называют репец. Как правильно, никто не знает. Все спорят. В прошлом году я снимал усадьбу один без Димки, сейчас Димка со мной. И тут недалеко есть деревня от нее, а. Александровка называется. Вроде бы так, если перепутал название, то подпишу. Сейчас мы посмотрим, что осталось из деревни. Ну и заснимем, на кра... заснимем э, саму усадьбу, что с ней стало через год. Мне просто интересно, насколько ее размародерили, потому что раньше она была прям очень каче качественная, там было все. Сейчас посмотрим, может быть что-то изменилось. На улице снег идет, просто буран метет вообще. Не забудьте поставить лайк, налить теплого чая, горячего чая и приятного просмотра. В прошлый раз я доезжал аж до сюда, тут парковался. Мне интересно, остались там иконы? Пойдем глянем. Ну, кое-какие остались, видимо. Турикон еще на месте. Но, видимо, ее уже не восстановят. Ты посмотри, какая здесь красота, да? Она такая большая, здоровенная. Просто. Много, кстати, кто просил залезть туда в подвал, потому что я когда закончил съемки, я хотел еще зайти в подвал, но я настолько что-то кирпичей там наложился а, один. Ты подвал усадьбы, да? Да, да? да, да, да. Ну, может зайдем. Окна выбили. А, нет. Или да, да, повыбивали окна уже. Не, не стоит она на месте. Все хуже и хуже состояние. Пытались, вижу, закрывать на замок, но толку, видимо, никакого. Вот этой вот трещины уже не было. Да. Еще года два, наверное, будет вообще просто. Кирдыкий. Обидно. В общем, на обратном пути зайдем сюда в подвал, глянем, что там. Ну, я уже думаю, что там ничего нету. И вот тут уже даже двери вынесли. Блин, такие маленькие шашки, так непоудобно по ним идти. У меня лапы длинные. А мне вот нормально. Это ты идешь, как не знаю, как дядя Степ всегда. Ну блин. Наберешь в команду карликов. Слышь? Длинный. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Конечно, на машине сюда я не доеду. От слова совсем не доеду. Нормальный такой мостик. Ну это сто процентов просто вот в эту усадьбу только ради нее наверное блин где у него вход вырезки. не похоже на каких-то известных личностей. Или может быть Слушай, вот сейчас снять вот это вот. Блин, это так Только, пожалуйста, не разбейся. Это так сюрреалистично выглядит. Прям какая-то, знаешь, как картина. Вот если бы она мигала. Да, и непривязанная мигала. И по остаткам всего это была мастерская очень много деревянных ящиков графины разные тетрадь по музыке ученица 6 класса репетской средней школы Рудневой Елены отчеты класса вот этот почерк что, или что это я не пойму руководитель не Но... да ну хватит проценты какие-то кто постоянно спрашивает, почему иконы оставляют и почему их мы не забираем. Иконы намоленные остаются в доме. Я вот не православный, никак... я вот не, конечно, там ярый верующий человек, но мне говорили, что иконы намоленные остаются в доме. Как полисман. Как все равно, что как забрать с собой полы или потолок, или стены. Поэтому они остаются в доме до конца. А забирать их смысла нету. Церкви они не нужны. У них своих хватает. Много тарелок разных осталось. Почти сломали, как всегда. Дом просто бросили. Я не сказал стоп-видео. Конечно. 63 процента. Когда-то эти телевизоры считались, так скажем, верхом инженерного искусства. сильный если это рубин то это будет круто Потому что именно рубин у меня был в детстве. не вижу что за такой вот у него символ а название что-то не вижу Что по символу скажет что за телевизор может кто-то узнает думаешь на ней что написано вот. садко телевизор цветного изображения Блин, делали раньше в россии телевизоры сейчас уже хрен забили письмо адресованные никому. Несемое Член колхоза. На камеру свою. гридневой Зинаиды Давыдовный. Год рождения 1923 год. 40 рублей пенсии. Офигеть. Какие цены были. О, черт меня сейчас загрызут. Сейчас, сейчас загрызет меня. Здрасте. Меня зовут Руслан, а меня Николай, Очень приятно. Это Дмитрий, мой коллега. Мы журналисты с Липецка. Ну, для а. мне малый говорил, он встречался с вами, говорю. иди отсюда, пошли, на, иди, иди домой, бегом. <соцентричный> а, вообще, как вы тут живете? Вы местный, да, получается? Я родился, родился вот тут был дом. О, мы тут уже построили а -а -а. другой. Так. Мы живем, ну как живем. Не, ну сейчас вот новый глава у нас, совет. вроде дорог чистят Энти, нихера, мух не ловили, нихера Воду! Как привели, нам не подсоединят Не могли бы нам посодействовать Вот, вода у нас скважина И вот каждый, эти, свой протянули Провод, это, это переноску провод. Я свой, а он там тоже не дом, а не свой И Вот я ездил в этот, ну, в Белый дом, в свой Ага. Вот они обещают, обещают и уже 8 лет от школы был раньше. Ага. Это усадьба школа? Да, да. Ага. И все сделали, развалили. Да вообще, я в прошлом году был, уже ее так развалил. Сейчас да, наверно да, да. вообще. Там, а, вообще, я не люблю таких людей. Варварь, блядь, ну ладно, стоит здание, что же вы ее курочите, курочите. Там мой старший брат покойник учился, я учился, там. там многие учились. Ну, было сково нормальное. Все повынесли. Все, все, что можно, отопление последовательность, двери там Там все по устроить. Там были. Когда я учился, отопление тоже не делали. Были эти камины. Ну как осталось, да? Там, да, да. Вот они камин там ворочили, все, думали, может, там это им оставили придурком. А вы когда учились, их топили, да, камины да, грелись. Топить, грелись мы так. А потом новый директор появился и сделал отопление, все. Uh -huh. Ясно, ясно. А сколько здесь местных осталось? Местных? Один. Да, эти приезжие из Казахстана. А, ну, это жена брата тут она. Она, она воронежская. А, во. вот, и если будет писать, автовак к нам не ходит. Сколько не говорим, столько ничего. Но она приехала, я бы тот купил, тот купил. А что, нет, я поехал в город купил бы. Ну, это в основном тут макарон, херон, все это потяжелеть. Можно и в ну, да. а она не ездит. Тут тоже, только брехи, не бреши без толпов. Ладно, спасибо большое. Мы ага. сейчас еще пройдем, так посмотрим. Да, да, смотрите, ага. Счастливо. Да, и вам счастливо. Если будут писать, напишите про воду. Обязательно. Про автолавку, про, автолавку, про воду обязательно пишем. Город 48 сайт, если что, смотрите. А. Да, да, да, конечно. Скажи, жители, жители по Алексею передают привет Мелихову замглавы. Ага. Вот я к нему приходил два раза, он обещает, он говорит, надо документ в Москву отправить. Я говорю, ты что, ракет мы тут делаем, что ли, что это, утвердить. А это главный по электричеству, вот вам, знаете. Хорошо, Им, спасибо. Жители спасибо говорят за, за свет и за, за скважину. Тоже. Спасибо в кавычках. А, в кавычках. В кавычках. Да, 8 лет ведь скважин скважину. Свет. От столба вроде это тянуть, бам! Вот сюда второй стол поставил свет раз и скважину подсоединил. И вся работа. Хорошо, передадим привет. Сначала посмотрим, что тут осталось, потому что здесь было очень много игрушек раньше. Это этот резидент вел второй. Те гляне остались тут все еще, эти крылья. Кси ксилофон деревянные крылья все еще остались тут. Точно, ксилофон, Крылышки английские все еще остались здесь. Но меньше стало хлама, почти больше всего растащили. игрушки забрали остались такие карнавальные костюмы некоторые лежат платьишки ты чё? Елка. тут типа кружка самодеятельности было что-то А это из кукольного, по-моему, кружка. Кукольный театр должен быть. Пойдем в главную усадьбу. А ты куда делся? Алло? Зашел в подвал и исчез. в подвал? Где он есть? Диман! заблудился что там что ли блин где-то еще хожу <смех> Нет, я тебя звал, блин, что ничего не отвечает, никто не отвечает, абонент не абонент. <смех> а я вышел иду иду, ворачь нету, Вы что в другую сторону что ли пошел? <смех> ну, мусора здесь поприбавилась, я смотрю. вот осколки пианино лежат уже просто так камера села забыл аккумуляторы да? чувак не может быть такого <laughs> не надо а, та, та. не, не, не каркай человек всегда все забывает ну просто на нем большая ответственность я-то просто хожу а он, он, у него и аккумуляторы и ну короче короче вырежет ходил толкнуть речи Нормально, нормально, ты старался. Я старался, за старание это… Пять. За инициативу пять. Ладно. Ты просто заморачиваешься, когда говоришь. Говорит так же, как со мной. Это как мат через слово и просто пытаясь контролировать поток сознания и фильтровать мат. Не пытайся, я если что, порежу. То есть… Сказал слово «склейка», «склейка», «склейка», «склейка», остались остались только понимаешь. блин как больно на это смотреть вы просили меня вернуться и посмотреть что в подвале но как помните в прошлый раз я я очень сильно забил на него хрен Главное, чтобы он не закрылся. Не закрылся? Да. Ой, да. У меня топор есть прорубимся, если что. Да, теперь даже немного стыдно. Я думал, здесь здоров, здоровенный такой. Ну, видно, усадимный такой подвал. Ну, ладно, вы просили вернуться, я вернулся. Посмотрели. Так, погнали, наверх глянем. Найдем кабинет химии. О, трундец! Вообще все разгромили. Зато фотографию что-то нашел. Видимо, была ученица. Все, через год ее не станет обидно. Вот портрет Леони Голикова. Отряд Леони Голикова. Самый любимый мой поэт с детства. Александр Сергеевич Пушкин. Нет, Александр Сергеевич, вы не будете лежать. Вы не будете лежать на полу. Кажется, гость воткнул уже себе в ногу. Ну ладно. Что? Гость воткнулся в ногу. Ну ладно. Ну ладно. Я потерплю. Сейчас подниму. какие то есть какой-то Положение проведения ГИА в 2013 году, то есть школа вообще недавно закрылась, что ли? Она, да. И это зас... Блин, я ненавижу это место. <laughs> У меня флешбеки от него. Как было здесь жутко. Ненавижу это место, чувак. Ты не бойся, я с собой. О-хо-хо, вот это жесть. Все. Я вот тут стою, иду. сейчас говорю, покажу ребят, как вам тут темно и беру, вот так выключаю. И... И кирпичи поли <смех> потекли рекой. Там еще снизу что-нибудь заупало или заскреблось. Байховый чай. Это что за старина такая? Сульфат меди. Раствор серной кислоты. Это тоже был от -то химии, что ли? Ладно. там имена есть посещаемость Кстати. воронков миша воронкова таня смотри таня хорошо учится миша так себе двойки вон прилетают да ну хорош а ну 5, одна двойка а потом 5 н 5 н тут вот хреново учится вот климов алексей вот он мне очень учился чего? Я не строчки не понял. Продолжая себя в своих питомцах, мы творим не только человека, мы творим время. Ну что ты передаешь своему питомцу, как он сказал, мне, свои качества какие-то. Ну ты. Что, Я ты не понимаю этой его... строчки. Я, может, не настолько. Что, когда еще... ты его учишь, ты не делаешь. Это типа питомцы, это намек дети? Да. А я почему-то просто про животных думаю. <свят> Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают <свят> будущее истории нашей страны и, значит, историю мира. Воспитывают. Историю. Вот понятно. Я просто здесь на слово питомцах запарился. Какие питомцы? <свят> Кошечки? Собачки? Я даже не понял, что это относилось к детям. Ты глянь, этого я не видел. Доска почета. Воевал. Падший. Смотри. Курбатов, курбатов, курбатов, курбатов, курбатов, курбатов, Кузу. Хренить целыми семьями. Просто погибали целыми семьями. Где мы портрет Пушкина видели? Александр Сергеевич или Олег Голиков, пойдемте. Надеюсь, это сохранится еще хоть как-то помещение. Идея появилась, пойдем. Когда у появляется, у этого человека появляется идея, я всегда понимаю, что сейчас будет какое-то дерьмо. Да не, сейчас культурная мирная идея. Соболь. Боюсь, мое высказывание может прозвучать пафосно, но по-другому я сказать не могу. Ребята, вы пишете большую историю маленьких людей. Через несколько лет всего, что вы запечатлели, <coughs> запечатлели на камеру, реальности уже в реальности уже канет в небытие. Но благодаря вам все-таки останется. Да, Инго Соболь, все верно. Я сам как-то даже не подозревал об этом, а сейчас это превратилось вот в такое вот запечатлевание, как истории, как бы, то, что стараемся хотя бы что-то сохранить, попытаться. Может быть, это и звучит пафосно, но все-таки верно. Дизастр. Ну, я не знаю, кто это, но меня забавляет постоянно его комментик и вот такой вот улыбочкой. Я всегда пишу лайк. Не знаю, чувак, не знаю, зачем ты это делаешь. Вроде бы как бы я кому-то писал, типа, что комменты увеличивают ротацию видео. И, по-моему, как раз ты начал говорить, что буду тебе писать всегда. Ну, спасибо, продолжай. Я из СССР-бар. Нашел балалайку, осталось найти медведя и водку. Ну, Ведь медведя, конечно, я бы не хотел найти встретить в таком месте, а водочки в принципе неплохо было бы, хотя водку не пью. Светлана Федорова, каждый раз смотря ваше видео очень тянет побывать там, хочется своими глазами увидеть руками, потрогать, ощутить эту энергию, очень тянет в такие места, жаль вы не можете взять меня с собой, взяли. старту спрашивает по-английски, что было на бумаге, которую я прочитал, крутое видео. Хорошее видео. Как ответить по-английски? Ответ ты. Не могу. Ну не ломайся. Я не умею говорить. Только, ну. только читать. Ну скажи мне, я попробую говорить. Ну как? Что ты хочешь сказать? Это были комментарии, и ты попал сейчас сюда. Блин, вот почему сложно? Почему я спинтозами в стиле спокойно говорю, а на камеру не могу сказать английский? Да, ну, ты не думаешь, что это на камеру сейчас говоришь. Я это все равно буду вырезать, я буду склеивать свою речь. Нормально, не парься. Еще and, and, раз. This was a list of top comments, of top comments, and now you are here, too. И теперь все, ты здесь Спасибо. <laughs> Прочитал. Слышь, я тебе сейчас камеру выкину, вот человеку просто предатель, ну как предатель, не предатель, но фитер и просто до ужаса. Я просто, this is comment your top of my heart. Let me speak from my heart. Let me speak from... Лондон is the capital of Britain. Да, да, да, да. Кстати, здесь подписаны, Что ли? Людмилу, Людмилому, любимому химику-биологу. Пусть будет в жизни, как в сказке, хороша. Пусть от радости поет душа, Чтоб удача вечно шла, И птица счастье дар свой принесла, Чтобы на свете было вам светло. 11-й А, 2004 четвертый год. И росписи. Круто. Ребята, это один из лайков, скажем так, мой лайк. Лайк от 11А в комментике. Спасибо всем. Спасибо всем за комментарии.